Саня, Саня. друзья всем привет зачем нам сколько раскладушек сейчас будем рассказывать зачем нам сколько раскладушек ну в первую очередь э, расскажем про поросят и про розыгрыш друзья по поводу розыгрыша получается победило три человека Дима, Дима, английский аккаунт, это получается он Черкас. должен приехать, покажу. С Черкас это 500 километров ко мне, ну, говорит, будет ехать. Второй Сергей Калашников на 10 грамм ошибся. И вот Сергей Калашников из России живет в квартире и говорит, спасибо за доверие, написал аккаунт, с аккаунта. Но, говорит, мне поросенок не надо, если можно, своего поросенка я отдаю, сварщику который купил кнопку на ну, это сварщик наш александр анатольевич сварщик который купил кнопку и он отдал ему свою свою свой выигра своего кабанчика породы дырок анатольевич анатольевич что ты хочешь сказать я хочу от всей души поблагодарить Сергея Калашника за то, что мне, мне уступил поросенка. Я очень благодарен ему, и как раз мне он, он очень, очень нужен. тоже, ну он сразу сказал, когда начался розыгрыш, он говорит, ну я тебе так напрямую говорю, 33 килограмма. Ну он-то понятно не угадал, но все равно ему досталось, ему подписчик отдал своего поросенка-дюрок. рады ты, Анатольевич? Я очень рад. Рад что да. мы его скастрируем и он будет, на, заберет его на откорм хряка ему пока не надо, потому что одна только свинка, кнопа, а так на откорм короче вот так, третий не объявился объявится, потом я скажу друзья, насчет вот этих вот раскладушек это получается бочины от э, станков для опоросов мы сейчас перебрали вот это более-менее целая часть. Вот эти вот. Все оцинкованные. Все с заглушками. Ну, все как надо. Это хорошие датские станки. И тут получается... В чем, собственно говоря, проблема. Тут вот такого типа ноги были. Вот, вот так нога идет задняя. Она идет со сгибом. И вот где вот этот изгиб... Тут самое слабое место на вот этом колене. И при любых нагрузках оно здесь и отламывалось. Это я набрал типа как ремкомплекты под ремонт. Я себе из них сделаю три станка, которых мне не хватает. Вот эту часть использую как уже выгнутые углы и как трубы тоже на ремонт. И пару стенок возьму отсюда и также хочу еще пару станков сделать, то есть мне надо еще три станка, я себе три станка сделаю а пару станков сделаю на продажу ну сделаю будут готовые, покрасим все ну хоть и оцинкованные, все равно сверху покрасим и выставлю их на продажу, кому надо будет ну я потом скажу, что вот эти станки я продаю и буду продавать два штуки так в Этот станок мы используем чисто углы 90 градусов, на задние дверки, на переднюю стенку. А с этих еще будем что-то делать, то есть вот так. По станкам, я думаю, я вам объясню, по чем брал. Брал, я вам скажу так, я взял больше, чем мне надо, брал и недорого, и недешево, а так я вам скажу. То есть он весь тяжелый, одна половина больше 20 килограмм. Килограмм 25, ну, так не несешь, 25-30. Я планирую как сделать. Вот смотрите, вот такая точно половина. И вот, вот, вот такой ноги вот, одна она отломана была, вот. Они там, видно, ремонтировали, что-то этот, ну. На этом месте, на колене или перед коленом она и ломается. Я хочу сделать с Анатолиевичем. Вот где эта нога идет с коленом. Здесь мы обрезаем и делаем обычные ровные ноги с такими пластинами для расширения. Пластины, чтобы расширялось сантиметров на 16 на 20 станок. Передние и, задние части, передние и задние части мы сделаем точно так же, как мне прислали станок, два станка вот такого типа. Вот. Вот такого типа. Я сделаю заднюю дверь точно такую же. Пластины выпустим точно такие же. Ну, там чуть переделаем, конечно, чтобы равномерно было. ну то уже, то уже наши доработки. Ну, дверь такого типа. А переднюю стенку тоже такого типа. Только без этой дуги. Она Нам эта дуга не надо. На тех станках эти дуги идут сюда ближе. То есть, это не надо. Переднюю стенку такого типа, только, наверное, без листового металла. Я сделаю полосу, или две, или три полосы у меня толстых есть. И на тех, на моих станках, на новых, эти вот дуги не надо. Вот эти, которые поднимаются, опускаются. Это дуги влияют на то, когда она резко хочет лечь, чтобы ей надо было сначала по центру опуститься медленно, а потом внизу разворачиваться. Там на тех станках, сейчас я покажу, обращу именно на это внимание, получается на этих станках, которые мы сейчас будем делать, вот просто мы сейчас уже подходим к, ним, к этим станкам, вот видите, вот внутренняя часть станка, Анатолич, да? а ну иди подержи, угу. ну типа поставь, типа тут уже передняя стенка есть, вот так. Ну, да. вот, так. вот видите, вот типа передняя стенка уже есть, а то крепится к передней стенке. Вот задняя нога. И здесь эти дуги уже вот они, выгнуты. Вот так все идет. То есть вот эти выходят сантиметров на 13-14. Это чтобы свиноматка сначала лягла, опустилась, а потом уложилась снизу. Мы так и сделаем. Пластины такие. Так да, все. Пластины я такие купил. Вот. Шимил. Будем сверлить. А это мы насверлили это я на поилку, ну поилки буду делать. У меня эти надо поменять ремонтные пластины поилка регулируется. Это уже нарезано на поилку. То есть это я потом покажу. Так что вот так, друзья. Здесь получается вот когда она стоит, вот передняя часть возле передней стенки дуги сразу идут тут. Тут не надо нам делать от передней стенки дугу. А задняя перед задней дверью уменьшается. И тут задняя дверка, ну, может, чуть меньше. Ну, такого -ть. типа, вот, Анатолий держит, как он, типа, будет стоять. И вот видите, это дуга получается. Этот металл толще тут идет и выпирает сюда. То есть вот так. Вот зачем нам сколько раскладушек с Анатолиевичем. Будем сейчас все перегорать, что-то порежем. Ну, вот мне надо, вот, допустим... Это первая стенка в Анатольевича, это вторая, это раз станок. Вот две стенки, два станок и три станок. Вот это мне что надо, и все. А эта стенка раз. Два, это станок. И еще берем две стенки, это второй станок. Одну стенку я порежу на ремонт, и тут То вообще левая какая-то, я ее тоже порежу на ремонт, на ремкомплекты. Ну вот так так и сделаем, они оцинкованные, ну будем края зачищать, где будем варить и таким образом потом будем вскрывать, чтобы не ржавело, не гнило, да Анатолич? Ну да. вот так, металл толщина тройка трубы, то есть металл хороший и видите, везде посверлены дырочки, не просто так видно, чтоб внутри не собирался конденсат, это заводские станки, я так понимаю, так надо и также покажу вам по сараю. Что мы сделали уже по сараю. По сараю мы... Анатолий мне помогает. И мы уже, да еще, наверное, дня два назад закончили полностью все клетки. <coughs> полностью все клетки закончили. Ну, давайте начнем с этой. Бока мы сделали такого типа. Передние двери... надежно, хорошо вот так это не выгинали прутик, пускай он роли не играет это тут, где более мелкие будут поросята, там допустим, доращивание, ну к примеру надо малых отсадить это так это уже чуть побольше клетка, чуть пошире все двери одинаковые мы с Анатоличем купили Получается, купили пластины, не пластины наши, купили трубочки и кругляк 14. И сами поделали навесы. И в середину разварили. Двери получились жесткие, хорошие, но разваривать по-любому надо. И пластина вот эта на два прутика или на три жидковато, на четыре самый раз. Мы попробовали и так, и так. И также самая эта перегородка тоже сделана. Ну, все перегородки между клетками сделаны, сделаны одного типа, вот так. Я вам сразу скажу, металла хватило полностью моего того БУША, что я в прошлом году брал по 6 и, по-моему, 5,50. Вот этот я брал, по-моему, 5,50. А все трубочки и уголки, и вот эти все трубы, что вы видите, это я брал по 6. И получается там тонну 250 или тонну 300, ну давайте грубо, тонну 300 хватило полностью мне на все. И все, эти все клетки у нас сделаны вот так. Вот, пробелы, что я варил, я за Анатолич потом мне помогал, и сама калитка. Калитки все одинаковые. Все получилось крепко, жестко. И так, и массивная, я бы так сказал. Не так, что вот у тебя ляп, а именно сделано все по-людски. Эти вот две клетки, вот это вот раз напротив окна, и там напротив окна два, это две клетки сделаны для того, вдруг кто-то со свиноматок плохо будет стоять в станке, то будь любезно поросить здесь. Ну, к примеру. И не будет вылазить в окно, не разобьет стекло, ну, то есть грубо говоря, предохранение от разбития окна. Здесь и там. Эти все клетки, ну, все однотипные. Вот так получается внутри клетки. Вот. двери. И вот так все поделано. Это поварили. Так. Все, друзья, насчет клеток... Полностью все закончено. Можно запускать хоть сейчас. Каждая клетка закрывается, все ограждено. Можно запускать. Со всего быушного металла, что у нас осталось, это вот, вот такие обгрызки, уголочки, кусочки. Мы их тоже где-то используем. Ну, то есть металла хватило получается. Все закладушки под эти трубы я оставлял. Вот такие типа уголки толстой стены. Это я посрезаю. Тут у меня не надо передняя стенка. Тут будет какой-то щит сантиметров 50 И он будет вставляться, когда будет опорос. Без опороса, когда свиноматка будет стоять в станке, они вообще не нужны. А когда после опороса будут типа ограждения, чтобы поросятся не бегали. Поилки. тоже у меня уже все есть, во все станки регулируемые. Снержавейки. Их только надо установить. И повешу бак. И от бака на поилке. И можно запускать. Ну, то есть, воду решили чуть позже сделать с поилками. Сейчас занимаемся этими вот. Раз, два и три. Три станка. Два у нас есть. Спасибо э, каналу Молодой фермер. Он мне продал их по 3000 гривен. То есть, у меня два есть. И есть с чего слезать заднюю стенку и переднюю стенку. И там ширину мы наши станки тоже сделаем, будут регулироваться так же само, вот как этот, к примеру, вот чик, чик, чик и также чик. Но ну, если надо будут, вот так вот и сделаем. Все, эти пять уже готовы для пяти станков. Короче, у нас какие планы? Мы делаем сейчас три станка. И уста... покрасим все 5 станков в одинаковый цвет. И монтируем все 5 станков. Закрепим к бетонному полу анкерами там И так дальше. Я посмотрю, чем лучше. И, и будем заниматься водой. Воду проведем. И можно запускать. Когда запустим, за... будем заниматься устанавливать котел сюда, в котельню. Котел у меня есть. Трубы на дымоход тоже есть. И поставим здесь котел. По отоплению я еще не определился. То ли регистры, то ли батареи, то ли вулканы. Посмотрим по деньгам. По кабинету ничего мы не делали. Так все есть, как было. Надо он даже по окну определиться. Окно заказывать нормальное сюда с подоконником. Поставить хорошее окно. Тут у нас Анатолий еще играет на гитаре. Во время обеда репетирует. Ну вот так, благодаря Анатольевичу дело пошло, и пошло хорошо. Все-таки нам двоим проще, правильно, Анатольевич? Вдвоем легче. легче, проще, да. И тот придержал, тот прихватил, тот обрезал, тот зачистил. Ну, то есть вот так. И мы оперативно все клетки, все-все сделали. Самое большее мороки это было с калитками. То есть вот это все проварено. Центральный все зачищено, проварено. Нижний проваренный. Все вот эти замочки, навесики, петлики, это все, ну, конечно, своего рода время. Ну, время потратили, все навесы сделали, все трубочки поварили, где надо, посоединяли, а потом, что осталось, посоединяли в торцы, все повыравнивали и поварили вот так вот между этими. Я очень рад, что металла не пришлось покупать. А если бы пришлось покупать металл, то это вышло тысяч, наверное, 50. Сейчас, на данный момент, по ценам, если бы новые бы брали. Потому что я купил вот, на, вот эти вот навесы, кругляки трубочку. Взял вот такую жменьку 460 гривен. Это мне, грубо говоря, то, что я купил 460 гривен, хватило бы только на одну калитку. А так у меня сколько калиток. И у меня еще металла много осталось. Вот такого типа, только ниже транспортер. Меньше. Ну, есть тоже много. Я его куда-то использую. Вот так, друзья. Вот это вот, чем мы занимаемся. Так что, по станкам я сказал, будем делать. Ну, показывать я тоже буду, как будем делать. Тоже потом. И такого типа <coughs> сделаем себе станки. И два сделаю на продажу. Сделаем на продажу. Потом покажу. Анатолий будет стараться, чтобы никто не жалел, что купит эти станки. Я почему Анатолич? Потому что я слабенькая. У меня не получается трубу красиво сварить, то и шов красивый. Анатолий в, в этих делах, конечно, мастер. А я так принес подай, еды не мешай. На подхвате Анатолича. Короче, а так, друзья. Так что за поросенка спасибо. Диму, Диму покажу, если приедет. И из Черкас. И третий не нашелся. Найдется Заберут, не найдется? Ну, не найдется, значит. Думаю, так.